Всем привет! Вы на канале History On Family. И к большому сожалению, первые 20 минут ролика записались без звука. Но ролик уже снят. И на постобработке мы заметили очень плохую новость для нас. Но ролик, короче, нужно выпустить. И вот так вот приходится выкручиваться. Поэтому запаковка со звуком. Начнется с третьего подарка. Обязательно досматривайте ролик до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем приятного просмотра. Третий подарочек Мишка запакован. Запакован не очень красиво, но насколько это было возможно, потому что он мягкий. Ну, в принципе, нормально. Я вот по поводу подарков, думаю, их точно надо купить. Я хотела, если Может, хватит. зачем? Ну они, блин, у тебя вот такая коробка и вот эта вот фигня непонятная, цветная. Ну что это такое некрасивое? Ну, Все хорошо? Да. Где-то вот так, да? Да. Во-первых, надо вот это запаковать обратно, пока Алексей Андреевич болтал по телефону, я уже нарезала все-все-все бумажки под все подарки, можешь посмотреть. Да. Вот это то, что будет без бумажки, во-первых, потому что нам не хватило, во-вторых, потому что я не знаю, как это запаковать, не хватило по факту только на вот эту вот штуковину. Ну, я думаю, и ничего страшного на самую деле, правильно? Да. Это по-любому мы бы не упаковывали, потому что я не знаю, как это можно упаковать. Это будет, да, три подарка упаковано. Поэтому сейчас мы начинаем запаковывать все. Представь, если я ошибалась, это будет очень-очень. Но -очень не должно. Как аккуратно. Отлично. Масло 음, не знаю, чем мне так нравится запаковывать я не знаю вот и прям я очень сильно you know? хочу microphone. увидеть максимальную реакцию он как реакция как обычно будет никакая пассивная. да не мне кажется вот по поводу телефона он прям вообще не ожидает скорее всего это мне oh, вот так телефон но ну, ну, я надеюсь, нет. <свеч> Можешь не надеяться и не рассчитывать. Ты уже смотрю, руку набила, да? да? Да. Ну когда такие маленькие, одинаковый размер, удобнее, чем вот как, допустим, Винни-Пуха. Угу. С одной стороны, коробка, с другой стороны, голова, а ноги еще меньше. Капец. Придумай Придумают успокоиться. И вырезать За помощь от требуется мы сейчас это подрежем если что мы на кошачьих цветочки все подрезаем ее не жалко он все равно ее берет и на ней можно все подрезать потому что если мы ее прорежем не критично правильно да Мойка. Это не как точка Это как тедралка дралка. Ну суть одна. Отрезали. Ну, теперь большой вопрос, как это завернуть? Наверное, здесь делаю вот так. Чем у меня так получается, что каждый подарочек упаковывается вообще да -да -да -да -да -да -да. по-разному? Каждому свой подход бешеная тарашка ну, сюда ночь надо прилякать угу. там вообще видно что есть конечно хуй хуть да кармаш сейчас мы все исправим это не проблема. Офигеть Да Это наш. Игру офигенный клей. Тут наляпал, там наляпал. Ну прозрачный, ничего не видно. Кстати, есть такие с более сильной агрессией. Я уже посмотрела. Шкаф захотел. Залез. Эй! Не знаю, кроме нас никто так вот не любит запаковывать подарки Ни у кого не видел, что наши вот такой вот фигнёй страдают это надо потратить часа три, наверное, два, чтобы вот запаковать красиво Александр Владимировна где -то. Жаль, нам же завтра не на работу вставать 4 четыре утра Да Поэтому мы, собственно, и сдали Максима Алексеевича, потому что нам завтра вставать четыре. Это ужасно. Да ладно а когда мы к пяти на работу ходим? Ну, мы сейчас допакуем, чаю попьем и ляжем. И сядем спать. смотреть сериал. Нет, я не хочу. Я Чего? Я спать. Ну, конечно. Да. Конечно. Конечно. Так нельзя. Мне можно все. Да. М ты мне вообще массаж обещала вчера. Ты не заслужил. Чего это не заслужил? Я с тобой посидел. А посидишь со мной, ты значит, сделаем массаж. Посидел. Вот сегодня посидишь и. Чуть не заляпала. Вот сегодня посидишь? Нет. Смотри, как получилось. Пока долг не отдашь, не буду сидеть. Смотри, с тобой. как получилось! Здорово, как будто я делал прям. Я причем по цветам, кстати, старалась подбирать эти бумажки в магазин. Угу. This is so beautiful. Не помню, что на что резала уже. По-моему, вот это вот на нее. Да. Пока Александра Владимировна, Александра Владимировна, здесь упаковывала, я сделал нам кофейка. Хлебануть то, что-то что, что -то прям суховато сидеть. Болтаем. Да, и... Ты посмотри, это прям самый идеальный пока из всех. Да, ну, прям похвастаемся, вообще похвастаемся. прям топчик. Покажи. А что, я не могу больше ничего показать. <laughs> там уже... Это что у нас там такое? Мы, мы эти... Шампуни всякие, да? Для душа, да. и чё -то там Сейчас волосы свои скуплюшь. Блин, мне эта бумажка понравилась больше всех. Она настолько плотная, с ней так удобно ковыряться. Она так вот. хорошо сгибается, причем стоит все одинаково. Ты посмотри, он просто идеальный со всех сторон. Я вот так и загнула. Покажи, покажи. Ну ты крутишь, вертишь, я ж, ну, Да, скрываю. я тоже. Иван, только не до конца задеть. Давай, поднимай. Все, все идеально со всех углов. Молодец. Осталось только здесь что-то придумать. Как тут ее? Все согнулось. Тут не знаю, как согнуть. И вот я пускаю. Правильно, правильно. Да, да, да, да. да. Старается, старается. А хочется так красиво. Сам кайфует. Я как мама да тут клеится. Да? Прямо и, и вот на эту и Убери на все, палец. на все повыше. Повысить. Что это такое? Все, щетка Плюс один Фух еще совсем много Вот осталось при этих И вот это Ну блин, вот это буду запаковать Чтобы оно было все одинаково а так мне нравится Так надо вот так поставить как надо было. Круто. Развлекаемся. Вот так получилось запаковать игры. Оп. В копилку. И оп. Еще четыре упаковки чуть-чуть так предлагаю сейчас сладкий ты все-таки знаешь сладкие-то я на них уже бумажки обрезала закручиваю просто и все ну, в натяжку вот клеится. надо знать охоту поэтому мы берем скоточки скоточь закончится досталось такой новый закажем ой ой запаганилась так надо сделать вот только вот а тут, обрело, тут. а время да? я уже устал у меня уже прям спина болит все ради сына. ради трех секунд распаковки. Красивых фоток, Том -том -том. Угу. Держи пальчиками. Есть пальчики, нет пальчиков. Да, Че? Нормально? Че? Смотри, как идеально получилось. Да. Тут нога с головой совпадает, но ничего. Теперь большой вопрос, как это сделать? Тебе сделать? Нет, О. я хочу сама, мне нравится. Тебе не нравится, так что сиди, молчи. Снимай, как я красиво запакована. На конфетку похоже. Помнишь, как конфетку заворачивать? У них, как? С одной, у них с одной стороны так торчит, а эта фигня была внутрь заправлена. Правда? Да, так же где-то. Угу. Вкладывала либо ну, так Все. Получается? Сейчас увидим. Скажи, что получается. Сверху будет проще, потому что можно будет хотя бы уже на что-то опереться. Косяк тут большой произошел, здесь вот липкая. Но сейчас она 5 минут приёрусит. По нашему полу липкой мне не будет. Устала. Спина отваливается. Осталось. Но выглядит прикольно. Я бы сказал так. Вот это вот угора ещё прикольная тоже. Ну и это такое. Это процесс называется. Ради меня вот так никто не заморачивался. Когда я маленькая была. Ты отыгрываешься, да, на своем сыне? Конечно. Мне вот не жалко даже времени, которая могла бы просидеть за телевизором. Правильно? Угу. Вот, и как конфетку сворачивать? Почти. Э, э, по правильному пути шла. Флажочек. А, почти, почти. Раз, раз, раз. Знаешь, низ по одному заверну, а верхушку да, вообще да, по-другому. Да, да. Но, у нас, блин, здесь вмятина из-за этой дырки. Ну там ручка угу. и особо ровно тоже не получится. Я старалась. Ну нормально вроде. Да нормально. Что-то тут свалку уже на игрушки лезет. Надо ее куда-нибудь обрезки все эти. Да. Еще два осталось. Еще 3, Почему? Ну, 1, 2, 3. Это я уже начинаю, это уже не считается. Но красиво же. Короче, это подарок за запакован примерно по тому же ну, принципу. Наверное, может быть, если получится. А он неровный, поэтому вряд ли так получится. Развлекайся. Телефон. Как твои дела? Я Ха -ха. 20 минут делала. Вообще пипец, конечно. Остался вот эта фиговина последний, и остался только телефон. Время 10 час. Красота. Задолбалась чуть-чуть. уже скучно зарпалась. Смертельный номер, я не уверена, что получится. -ду -ду. Есть. Получилось! Теперь большой вопрос, как вот это все загнуть кверху? Прикинь, как приятно будет на кроватку лечь. Чё за улыб, за Чё за сразу? Да то смотри, какую-то большую работу проделала. Как Классно, когда она еще ни кем не оценится. да. Да ладно, зато нам будет что посмотреть, что вспомнить. Как мы подарки запаковывали. Значит, в 4 года ребенку. Чай. Индийский чай. Гляк да ты. Он ну, не хочешь. Почему ты не хочешь догнать? А ко мне надо, чтобы боковушки были. А ты почему мне сразу не сказал? Стоит, смотрит тут выпендривается. Тут должна работать трехмерное воображение. Трехмерное Трёхмер... воображение. Трехмерное воображение. Пока... У меня уже ни двухмерный, ни одномерный, никакой не работает. Но у меня работало, когда я вот, говорю, вот это со всех сторон залепливала и у меня остался только глаз один. Ты я поняла, сказал... что это Глазик очень... один не запаковался. Конечно, ты не надо. Это были снежинки какие-то такие на этих, Помнишь игрушку? Вон та херня. Вон эту штуку. Подарка? Од... Да, одна лишняя там. Вот, что то вспомнил. Mm. Да, давай. Mm. Фига себе ты. Да, это я. Сейчас mm. только вот эти концы вблоги отстричь бы, чтобы он не так сильно висел. Да? Ага. Mm -hmm. Красота. Страшная Нормально. Фу, фу, фу, фу. Последний. рвочек. Чай. Индийский чай. Ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, ту, та та, -та, -та, -та. Полегчало. Нет, в принципе, со стороны так смотрится очень хорошо. Угу. А последний рвок. Тынк, тынк, тынк, тынк. Думаешь, да, ну, он так дурак и не поймешь? Что... просто. Зная его, он может сначала ударить его вот так вот. И... Ты выключила его? Да. Пока-пока, на 4 а... дня. Я думаю, это будет относительно просто закрывать. Угу. А что-то хрень какая-то. А то, как -то наверное вот там наверное... Наверное, я вот так не делаю. Да, да, да. Потому что... Вот да, так. да, да, да, да. Я в нахреду бы сделал, и а, ничего бы там не было. Да, я делаю по-своему. Лицо-то, лицо-то умное делает. Чего ты у меня отбираешь? Выдергивает она из рук у меня, да, тихо. Скажи, у нас тут вообще двое мужиков. А так-то? Четверо. А ты одна. Так что давай не это нет, самое. У нас, кстати, да, у нас все животные, все люди, кроме меня в квартире, мужики. сможешь перевязать, чтобы он его крест на молодец. Солнце-то мое ненаглядное, сообразительное. почему не по центру? Почему не по центру? Потому что я так хочу. Вот напишите в комментариях, может быть, вот, вот тут вот гораздо лучше было бы. нас никто не спрашивает. <свят> <свят> ну да, лучше было бы. <свят> Сейчас еще узела не хватает завязать <свят> и точно не распутать. С кем вот же? Снизу видно? протяни веревку под той веревкой завяжи, чтобы она не болталась. Ничего. Как с тобой вообще разговаривать? Еще вторую тоже так протягивай снизу и завязывай потом. Все, завязывай. Так, да, а потом бантик. Затягивай. Молодец, все, она не сдвинется с места теперь. Двигается. Ты же моя ты умничка. Чего ты не возьмешь? Не твоя. Не моя. <смех> не, я Кажи, что поставила, даже не показала. Нет, меня больше. <смех> Наконец-то второй мой. глоток энергии. Скажи, что там как Ты завязала как красота. Помай, да. Никто даже не помогал. Да. Капельку только. Всё. Спасибо большое всем за просмотр. Там, ставим лайки, подписываемся на канал. Подписываемся, чтобы видеть все остальные видосики, как он будет все это открывать, что у нас вообще планируется на все праздники. Куда мы будем ходить? У нас там есть и елки. Одна елка даже очень интересная. Мы купили билеты в очень интересные места. Очень-очень. зале очень. пряник, будем собирать, про который забыли вообще уже. Да. Ну, короче, планов много. Все классно, круто, все будем снимать. Поэтому оставайтесь, пишите комментарии, что еще поделать, куда сходить. Что нам, может быть, придумайте на следующий год что-нибудь интересное. Поэтому пока-пока. Чао!